И всем привет, с вами Кирик Сегодня я вам нашел новую, так сказать, шляпу интершвера Федора Чили. Я его, конечно, получаю. Сейчас будем тестить. Так. Аватар, аватар, аватар, аватар. Так, аватар. Ссылка в описании будет на эту вещь. Она бесплатная, как вы видите. Так что берите. Она потом идет в коллекцию. Вот. Я сейчас первый, кто снимаю видео про эту международного Федора в Чили, потому что все спят. Я сейчас снимаю ну, в 2 часа э, 55 минут. И никто еще не снимал это... Эту шляпу, короче. Вот. Ну, вот такая вот фигня. Э, пробуем, конечно. И сейчас вы увидите, как это выглядит. Вот. Вот такая шляпка. Вот такая вот шляпа. Ну, она крутая. По мне она крутая. Ну, как и все. Потому что она реально крутая. Короче. все, Это с вами был Кирик. Это, короче, было международного Федора Чили. Все ссылки в описании, как всегда. Всем удачи, всем пока-пока. А, и еще, пацаны, я забыл еще в код вести. Вот, код, промокод. Тоже в описании будет, короче. На вот так вот нажимаете, хоббиц. И вам выпадает птичка. Сейчас я вам покажу, ради примера, что она у меня есть. Она у меня есть. И сейчас я вам покажу, сейчас. Загрузится аватар давай короче сейчас я поставлю на базу, хотя вот все короче вот эта птичка сейчас загрузится мой аватар так сейчас. вот вот эта птичка вот она она получается с места у меня теперь вместо вот этой колы будет птичка так, это сова, это сова, это и так понятно, все, короче, вам выпадает сова, вот такая, которая на плечо вешается, как птичка-то синяя, ну вы поняли, короче, вот такая вот птичка, все, это с вами Букирик, всем удачи, всем пока, вот на этот раз все уже, всем пока.